Всем привет! Рубрика всякая разная. Вот, Может кому-нибудь эта информация пригодится, кому не пригодится, то и пофиг вообще. Короче, сегодня первый, наверное, и может быть даже и не последний эксперимент по закрутке огурцов э, в банке. Короче, есть ведро огурцов, нужно их закатать в банке. Посмотрим, что получится, что не получится. Я сам первый раз это делать буду. Поэтапно вам все это буду показывать и рассказывать. Как мне объясняют, точно так же, как и я буду объяснять. Потому что не каждый пацан, наверное, вообще вот в возрасте 25-28 лет, может даже до 30, может даже кто-то вообще не прикасался к этому, чтобы закручивать там, э, консерва... делать консервацию. Короче, закатывать в банке огурцы. У меня это будет опыт первый, поэтому не обижать на мою рукожопость. Итак, пункт первый. Э налили в один чайник, вот в нем мы будем, собственно говоря, банки стерилизовать паром, да? Э -э, пар нагнетается вот в эту перевернутую банку, оседает там, конденсируется, все это гмуть выскакивает. Вот, чтобы пар не выходил из каких-то других щелей, сюда вон воткнули вот этот пыш из туалетной бумаги кто-то делать может по-другому но в общем ладно вот в этой вот в этом чайнике у нас сейчас будет нагреваться вода мне сказала мать что нужно в каждую банку сыпануть чутка соды теплой водой все это банку промыть потом это все содовый раствор вылить нафиг и потом его раза три всполоснуть каждую банку чтобы никакого там осадка не было вот сейчас к этому приступим банк у меня э, банк у меня тут 1 3 4 5 3 полторашки 2 литровки и вот это вот беда хотел сказать канистра с огурцами ведро с огурцами вот я бы это кони... <coughs> я бы это конечно оставил бы до матери но Огурцы могут просто запышить. И уже в том году так было. Когда забыли про огурцы и в итоге пфф, огурцов нема. Поэтому сейчас будем делать. А, и дать такой небольшой момент. Не обижайтесь, то, что вот я по пояс раздетый. Потому что елы палы на улице плюс 30 в тени. Жаркая. Трендец как жаркое. Помещение тоже форчики все на распашку, кондиционера нету. Поэтому вот пока что топлис. Загораем. Ну все, я сейчас, короче, за кадром это вот все промою. Сейчас вода немножко нагреется теплой. Водой туда засандачим. Я так понимаю, сейчас вон... Тогда можем прямо сейчас. Вообще пофиг. А, вот, сколько возьмем. Ну, наверное, столовую. Чайную ложку суды возьмем. И, и хорош, да? Так вот. нах. А, вот, сейчас еще раз так вот. Чпыньк второй раз. Чпыньк третий раз. Блин, первый раз на камеру. Как непривычно записывать это все. Вот. Вот она первая рука жопость мимо. Сейчас из этой банки нафиг все повысыпаем. Вот. Все, выспалим. И сюда еще одну эту балдышку такой соды. Хренак. Все. Сода нам нафиг теперь не нужна, как я понял. Вообще убираем чертям, потом помою. Подходит. Все, поехали. Сейчас я, короче, за кадром это все теплой водой промываю раз, промываю два. Нужны руки, чтобы это все сделать. На камеру снимать неудобно. Ну и покажу сейчас процесс, как это все будет закипать. Пока, наверное, крышку сразу нацепим. Так, крышка, крышка, крышка. А, вот она и крышка. Так, крышкой закрыли. Так коленочку. Все. Тык. Все, зажгли. Пускай пока нагревается. За это время сейчас успеем помыть эти банки. вот, Ну и поставим кипятиться. А дальше я сейчас пока еще не знаю, какой процесс будет. Так, черт его знает. Короче, чайник потихоньку начинает закипать. Вот. Потом мы снимаем крышку и вставляем сюда банку в перевернутом виде. А, Полотенце нужно какой-нибудь, дай, дабы не опростоволось. Так, сюда какая нужно тряпка нужно. Сейчас пока ее найду за кадром. Сразу приготовил крышки. 5 штук. Вот. Покоцанная что ли? Ну, ладно, она там не сильно видно. И, наверное, вот эту, как кастрюльку, получается, маленькую. Чтобы тут я так помню, что нужно залить, короче, эти крышки будет.. Кипит, водой она типа тоже вскипит, прокипятится, но это не факт. Вот. Ну и все. Вот банки они помытые. Три раза я их помимо. То есть сначала соды промыл теплой водой. Потом три раза всполоснул Вроде не пахнет. Плав, все закипело. Значит, все, пар фигачит. Значит, сейчас будем ставить. Пока поставили на медленный огонь. Короче, банка должна <coughs> кипятиться, как мне объяснили, 2-3 минуты. После этого, как, после того, когда я вскипячу все банки, звонок шефу, ну, то есть матери, и она расскажет дальнейший этап. Потому что пока что я смутно представляю, что нужно с этим делать всем. Ну Все, все первая банка пошла. Поэтому в заход, вон она, начинает все это парк оттуда, пш -пш -пш, а вниз такой буль-буль-буль, капли конденсата. Положил полотенце, какое нашел, чтобы банки не на вот эту клеенку ложить. Ну и тряпка, которая будет, которым я буду эту банку снимать. Вот. Все, сейчас будем так вот чередовать. Я это уже сделаю в процессе вам попозже, когда это все все пять банок простерилизуются. Во, какое слово. Фиг его знает, как банка должна стоять. Наверное, ну, сделал так, чтобы горловины вниз. Может, стечь конденсат этот должен, черт его знает. Вот. Все, вторая банка пошла. И сейчас будет полминуты. Вот. На часах по стрелке специально все отмечаем. Чтобы было все... Чтобы было все чеки чтобы все по инструкции было. Из такого смутно помнющей информации в голове что-то еще верится листы какой-то там смородины и что-то там такое. И не смородины, может, укроп, хрен его знает. И сами огурцы, и еще банка, э, таблетка, как его, аспирина, по-моему, типа для дезинфекции, и чтобы не взорвались. Не знаю, если хоть бы Одна банка не взорвется. Лично я буду удовлетворен этим. Ну, конечно, будет жалко, что не все. Но я надеюсь на лучшее, что не взорвутся все. Не взорвутся все. Вот. но посмотрим. Но это не факт. Ну, и пока вот э, банка следующая очередная уже кипятица, полторашка. Э, нашел ключ. Женщина, конечно, лучше знает, где все, где чок все находится. Мы так вот... Как-нибудь, да где-нибудь ищем это все. Ну, в общем, советский времен, закаточный ключ. Как пользоваться смутно. Помню, типа повертел, ага, ты ты поджал. Опять повертел, прокрутил, поджал. Что-то такое. Но это, опять же, не точно. Лучше будем уточнять у шефа. Продолжаем начинать. Все, звонок шефу был произведен. Узнали дальнейший распорядок. Сейчас вам тоже это рассказываю. Сюда складываем помытые огурцы, потом отфигачим жопки на этих огурцах и все. И пока это остается, сюда мы сейчас добавим по две вот таких вот, по два перца душистого вонючего паразита для меня, по крайней мере, вот. Банки, фу, банки, как их, крышки поставил кипеть. Хер с ними, пускай кипят. Вот, так и должно быть. Это тоже этап, оказывается, я про него хоть что-то помню. Оказывается, я про него хоть что-то помню. Все же, не хухрым, охрым, хоть что-то ну запомнил. С вот, этим, с вот этого, с вот этого периода, да. Вот. Семена укропа. Тут пихаем прям... Не знаю сколько. Щепотку, наверное, сюда засандачиваем сейчас во все эти банки. Короче, в большие банки побольше, в литровке их поменьше. Помимо этого, у нас еще есть дубовые листья, есть лавровый лист, по два листа тык-тык, засандачиваем. И дубовых листьев тоже. И тут еще вон всякие смородневые и вишневые листья. Все-таки я их хоть как-то но умею различать. Вот, сейчас я за кадром это по-бырому сделаю и покажу уже готовый результат. Как я сегодня это аляпаю прям капитально. Но не без сути, все в темпе, в темпе, в темпе, в темпе, в темпе. Вот. И еще у нас вот это вот чесночина. По две чесночины нарезанными этими зубчиками. По три сюда засунем. И по две сюда. Вот. И все будет ништяк. Сейчас это, сейчас это все за кадром. Сделаем и покажу вам уже готовый результат. Готовый, прям как батюшка. Ну да ладно, поехали. Так, в одну банку мы заправили полностью. Туда останется только напихать укроп. Фу, укроп, как его. Огурцы рядами. Жопкой, которая с черешком, с, вот с вот этим вот черешком, со срезанным получается. Вот ей наверх. Ну, по крайней мере, так мне объяснили. Ну да, 8 зубчиков. Нужно набрать. Сейчас пойдем на огород сходим. И начистим. И уже засандачим в эти банки. И будем закладывать огурцы. По крайней мере, по первая попытка. Попытка номер два С крышками. Две крышки у меня ускакали вниз. Благо вилками это ловить неудобно и неудачно. Вот, три крышки я вычел, сейчас еще две вычел. Все, они простерилизовались. Вот так, не упади только. Опа, раз! Так. И вторая крышка. Крышки горячие, трындец. Все-таки кипяток. Вот, все, пошли за чесноком. Чесночинный лавровый лист. Вишневый лист, смородневый лист, дубовый лист. И что еще? И... Как его? М -м -м. Душистый этот перец круглый, вонючий. Все, вот это в банках крышки накрытые. Сейчас будем заниматься огурцами. Отмываем, перекладываем, режем, укладываем. Знает. Короче, моем огурцы и пока... Сюда запховываем в эту кастрюлю. А потом, это перевалочная база, так сказать. А потом эти огурцы срезаем в жопки и жопками кверху засандачиваем в банке. Побольше огурцы на низ, поменьше огурцы наверх. Так, это огурец какой-то ложовый, не хочу его брать мапупу, по-моему, он маленько пшикать начал. Вот. не знаю, не хочу. И вот это тоже какой. -то курям его скинул. Они когда постоят, оказывается, сопливыми становятся. Вот. И их когда срываешь, если с ними что-то делать, то это делать прям вот, прям вот сразу. Эти огурцы готовы. Сейчас мы будем заниматься с другого ракурса. Положили огурцы в банке <как> огурцы которые пышет, убрали нафиг чтобы не взорвались банки Я тут еще пересмотрел тоже ну то есть на всякий пожарный переглядел вот ну и соответственно вот эти вот все жопки посрезал. это тоже это все курям пойдет дальнейший этап три с половиной литра э воды 4 столовых ложки без горки соли и 3 столовых ложки без горки сахара. Вот. Это все засандачиваем в воду и кипятим. Когда это все вскипит, кстати, ну, помешаем, понятное дело, когда это все вскипит, заливаем огурцы, вот, аккуратненько прогревая, там, залили в одну банку чутка, в другую, в третью, в четвертую, там, и, э, Доливаем, ну получается вот, выливаем весь этот раствор на все банки. Ну, в общем, все, вскипела вода. Точнее подготавливается, закипает. Уже практически закипела. И сейчас будем заливать в банки. Чуть-чуть залили. Банка маленько нагрелась. Все. Продолжаем заливать так, чтобы огурцы были закрыты. Ну, и в общем, все эти 3,5 литра увоним. Ну и, соответственно, вот <coughs> вот этим стаканчиком мы будем наливать. Аккуратненько, чтобы не обжечься никак. Зальем, и будет оставать оно. А потом вечер доделаем. Шеф сказал, по крайней мере, так. Залили э, кипятком, вот этим раствором. И Пускай оно отстаивается теперь. Вон какие-то бульки идут. Ну, в общем, время полночь. И мы продолжаем заниматься закруткой. Следующий этап, который нужно сделать, это добавить, слить рассол, поставить его нагреваться, довести до кипения. Вот. В этот момент нужно добавить в каждую из банок. По э, смеси лимонной кислоты и ацетилсалициловой кислоты, она же аспирин. На полторашку две таблетки. Соответственно, в такой же пропорции, в таком же объеме должно быть и э, этот лимонная кислота. То есть, две таблетки и посмотрели по объему, столько же нужно добавить и лимонной кислоты. Значит, одна таблетка и тоже по объему... По такому же объему, короче, один к одному нужно делать лимонную кислоту и азоцетил лицевую кислоту. В общем, почти начинает, короче, закипать рассольчик, тот укропчик, тот, который остался там. Ну, ничего, он по местам разольется. Просто надо было как-то обмыть крышку, чтобы она была по каемке пустая, чтобы резинка не засорилась. А то иначе прилегать. Плотно не будет. Канал БК-64 существует пока что вот в таком лайтовом виде. Хоть и видео стандартно выходит. Но наберем побольше видео. Проведем рекламные акции. Проведем какие-нибудь конкурсы. Может быть если подробности если еще в группе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Все. Сейчас лимонную кислоту добавим. Последнее. Ну вообще вроде как делают так как надо. А там черти знает. Попытка, не пытка. Если ничего не взорвется, то будет меньше так. Ну а взорвется. Значит моя рукожопость превысит все мои все допустимые и недопустимые нормы. Все. Сейчас останется только заливать и, в принципе, подготовить себе плацдарм под закрутку. Сразу. Первый раз этим ключом буду пользоваться. Вообще первый раз занимаюсь чем-то подобным. Честно скажу, маленько в шоке нахожусь. И если быть точнее в Что когда-то пришлось этим стану заниматься. Я даже не предполагал. Вот. Пока непонятен принципе до конца, как это все должно крутиться, вертеться как это все придется короче наровки пока нет будем пользоваться таким вот советским закаточным ключом сделаю наверное сейчас на примере одной двух банок все это весь процесс закручивания а потом уже просто за кадром сделаю покажу вам готовый результат посмотрим что из этого выйдет я говорю первый раз сделаю самому интересно как получится Мать сказала, что нужно крутить, пока усилий не поедет. Ну, в общем, попробуем. Сейчас мы это все проверить на герметичность. Как мать сказала, что нужно взять банку, попробовать наклонить, протекать значит, еще подкручивать. Значит, тоже прям тяжело идет. На примере одной банки я показал, как это все происходит, как это действие, священное действие происходит. Вот. Посмотрим, короче, на герметичность. И это вы увидите уже все закатанные банки. Ребят, ну что, все. Закрутили. Пять банок. Проверил на герметичность. Нормально, как видите, стоят на попа. И нормально все, ничего не протекает нигде. Вот такую курочку возьмем. И вот так вот ее положим. И нехай оно так стоит. Все, закончили. В принципе, все получилось. Всем приятного просмотра. Спасибо за внимание. То, что э, посмотрели это видео. Может, кому-то это впрок пойдет. Может кому-то, ну не знаю, во вред вряд ли. А вот то, что кому-то это все для объяснить, как вот для меня, для простого пацана. Вот. Глядишь, в дальнейшем вам это в будущем и пригодится. Мне вот по крайней мере пригодилось. Я по крайней мере вот этого уже не боюсь, а пока, э, по некоторым нюансам можно в интернете посмотреть и нужно в интернете посмотреть э, э, на специальных сайтах по заготовке вот всех этих солений, варений и прочего едений. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание.